отчет за год вот. мы с вами встречались в прошлом году 2 февраля Мы ну, прошел год. что же я сделал за это время я издала новую книжку вот, которая вышла была принесена мне буквально вчера такая вот она видите называется не убывает пусть любовь избранные стихотворения вот. сюда вошли э, стихи разных лет начать хочу со стихотворения Поэтом Россия. Россия, Русь, березовый подсвечник, Взметнулась к небу пламя куполов, Невеста Божия в платье подвенечном. Тебя воспеть не нужно громких слов, Довольно песня русской, задушевной. В ней поезд журавлиный вековой, Колосьев наливных, веселый шелест И голос ветра, пахнущий травой. Есенинский мотив струной незримой певцам отмерил звука высоту. И не дают поэты звонаринам предать о русской святости мечту. Они звонят с надрывом, звуки эти тревожит совесть, не дают уснуть. Храните Русь, звучит с небес заветом, указывая нам спасение путь. Поэт в России, словно божья дудка, пусть голос этот будет свят и чист. Пока Господь нас не решит, рассудка. Не отлетит, берез последний лист. А Татьяне Ворониной, да, я позвонила, говорю, то есть до этого ну, издательство колорит всегда делало сжатые сроки книги. И вот я ну, оказалось, что уже нет издательства, к сожалению. Умер директор, сын его уехал, и в общем там все. Там есть издательство, но уже чужое Вот. И вот я Таня звоню, говорю, Таня, что делать, помоги. Станя говорит, есть такое издательство. Ну и вот как бы все оправдалось, спасибо ей. Только я не вижу пока, может быть, подойдет, надеюсь, еще. Рождение любой книги, это события да, в жизни. Вот все книги сейчас здесь представлены, которые написаны до этого были. Кроме одной, не поэтической, это по святым местам польского семья севера, остальные все поэтические. Вот. И, конечно, эта книга, она выделяется из этого ряда и объемом, и, и содержанием, потому что это подведение, может быть, такой итогов не только за прошедший год, а за всю ее поэтическую деятельность, потому что отобраны стихотворения за весь период творчества Матушки, вот причем отбирала она сама вот моя редакторская работа вот в этой книге была минимальная вот сама она и разделы компоновала и отбирала и вот полностью вот как она себе представляла она воплотила в эту книгу <coughs> поэтому книга подводит какой-то вот такой промежуточный итог творчества и <coughs> Если здесь вот так вот обрывками, да, то здесь вот какая-то цельность есть, цельность всей ее поэзии. Но если говорить вообще о поэзии Ирины Полевцевой, то, конечно, она верна в себе в выбранном, векторе, в выбранном направлении. Это направление, которое выражает и название книги о любви. Это любовь, любовь к отечеству, любовь к России, любовь к ближнему, любовь к природе, любовь, которая должна пронизывать всю нашу жизнь и название такое удачное, у нас тоже Господь помог выбрать, да, «Не убывает пусть любовь», а, оно выражает как раз э, то, что в последние времена, наоборот, сказано, что иссякнет любовь, будет ис иссякнет любовь среди людей, вот, а, э, своими, своим творчеством вот, призывает к тому, чтобы нам э, пытаться противиться этому процессу, а, ну, это неизменно и тема православия, потому что она, безусловно, православный поэт. И это тоже пронизывает всю ее поэзию. Любовь, любовь к природе. Так выражается, значит, вот прежде всего в нашей даче, потому что мы больше всего именно там наблюдали а, за природой и целое разделание а, посвящено этому. А, ну и, и пожалуй, самая такая отличительная... Отличие, отличие ее поэзии, это а, предельная искренность и откровенность. Это ну, то, что сейчас в нашем лукавом мире вообще, как бы, редкость, так. Да? Вот а, ее поэзия, она обнаженная, да, и это душа, которая вот открыта распашку а, и даже в некоторых а, стихах, а, ну, они простые по форме а, бывают, да? но тем не менее в каждом из них вот, частичка души видна и а, как бы <coughs> а, а, отражается а, ее душа как зеркале в ее поэзии а, поэтому, ну, что, можно а, поздравить автора с выходом этой книги, поблагодарить издательство, которое ну, просто в невероятно сжатые сроки сделала эту работу непростую. Там, конечно, не обошлось там, без огреха каких-то каких там досадных, может быть, недоразумений. Но в целом, книга получилась, вышла. Будем рады, если для нее найдется свой читатель. И что эта книга будет даровать Свет, тепло, любовь людям. Собственно, для этого автор и делится вот с помощью Божьей, да потому что стихи, конечно, они не без помощи Божьей создаются, так, а делятся со своими читателями. Ну, поздравляю. Вот. Спасибо, Господи. Храни святую Русь, Земели ваши наши изобилие, Ручных из лесных ручьев, Рустально чистый вкус, И журавлей летящих белокрыль, поляны Детским снам по-взрослому верны, По тем травмикам пробежать в надежде. Куда не завела судьба меня, заветный огонек горит в окошке, И дом, и пруд, и у порога кошка. Дорога в со скормим Главное с названием краткий жизнь концом своим пока не обратилась Живу и говорю себе держись И уповаю на любовь и Божью милость Живу и говорю себе держись И уповаю на любовь Божью мирную славусь. Сразу вторую, чтобы долго потом не мучат вас. Мы волнуемся, конечно, поэтому уж вас быстренько. Ароматов прямых весь отпутан есть. А под хвоей полкой ждет масленок скользкий. В маринаде вкусный, желтенький насрез. Маринаде вкусный, желтенький. должны видеть, потому что она заслуженная артистка Украины. Я представлю ребят: это Ева Лысочок, Василиса Логинова и Федор Дуденко. Мамочка моя, рассказать хочу я честно вам о мамочке своей. Лучше мамы. Жизнь мне подарила, как прекрасен божий свет. Мамины глаза мерила, я послушна или нет. Если в них любовь и радость, и не хмурится она, Мне обнять ее осталось. Мама в жизни есть одна. Больше, чем семья. За окошком минус двадцать. Малалайка под окном. Здесь живут четыре брата, Две сестры и мать с отцом. Папа служит церкви Спаса. Папу батюшкой зовут. Мама просто всех прекрасней. С ней любовь, тепло, уют. Заиграть была лайка, песня русская рекой. Здесь сама любовь, хозяйка. Лучше нет семьи такой. Не обижайте, матери, других у нас уже не будет. Родная мать всего дороже, всего нужней. Она родная, есть и будет. Она ночами напролет. Крылатки детской нас скачала, болезнь сколько слез прольет. Ее молитва нас спасала. И счастлив тот, кто досидим, остался сыном или дочка. Он в этой жизни не один, он под крылом любим и точка. Спасибо. Так, ну а сейчас я Спасибо. приглашаю сюда. Елену Гаврилко, директор музыкального центра, которая уже последилась. Вот о стихотворение про малу, потому что мы с ней недавно тоже потеряли. Вот. Елена занимается подготовкой детей, то есть они играют в гитаре. Поют песни, то есть она делает очень хорошее большое доброе дело. Вот. Но еще она пишет и хорошо исполняет песни, и, в том числе на моей стихии. Я счастлива, что сегодня прозвучит две новые песни. Ее исполнении. Давайте. Ещё. Что такое счастье? есть вкус запад земляники с дождевой родою. Целуя в нежных рук твоих искус Вкус прикосновений взлетов под луной Что такое счастье? Маме, мама Что такое счастье? Ой, что такое счастье? Что такое счастье? Что <coughs> Счастье, узнавание, вкус любимых губ Сочетание линий, притяжение сердца Твои слияния, кто имел, кто был. Все неважно, важно, счастье в душе наглядется. Что такое счастье? Любовь, что такое счастье? Друг, что такое счастье? Что Семья, такое счастье? Семья. Счастье, ожидание, подвесение двух, Жаркое желание, средость. Всему плохому, тот, кто счастлив, глух, только зависть к счастью, горькая нагрузка. Что такое счастье? Музыка, что такое счастье? Песни. что такое счастье? Улыбка, что такое счастье? Да, на вопрос, что будет Вот. Ну, а там будет не совсем, но ромашки. Мы ее Три ромашки. Три ромашки замужены в том и небрежно, как три слова я не попал, Как при солнцем сник мелькнувшие сердца надежды. Три звезды, как возникшие ночи, звездопад, Пролетели, мелькнули мерцающим светом, Лишь намекают на свет, что не всякий понят, Чьи-то сердце сожнется, окончилось лето, ночью чьё-то почувствуют осенью взлет Три ромашки заложены в доме, как при взглядах, Стревоживший так, как при солнцем, Мелькнувшие в небе три звезды.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 А, автор многих исторических замечательных книг, а, человек известный вообще в ВИПартии, а, в медицинских кругах, а, в литературных, и в Санкт-Петербурге, и у нас в, и и в Северополе, и в Северополе, и в Бурманске. Хочу... Тоже уже ее хорошо Спасибо, спали. Юлечка, за добрые слова. Но вот сегодня твой вечер, твой праздник. Я хочу поздравить тебя с выходом добровой и красивой потому что ты пылкой, нежной, женственной натуры вот, по своему колориту. И мне кажется, что вот э, такой колорит как раз это внутренний, вот, внутренний окрас души. И, и э, хочу подарить ту книжечку маленькую свою, когда вы не были. Вот. И э, в этом году удивительным образом не захотелось написать нашим собратьям перу и сестрам стихотворений. И вот в этом спектре, конечно, не все вошли люди, но вот за какое-то короткое время появилось несколько стихотворений, в том числе Ирины Полюсовой. И потом только для меня дошло, что я могу сегодня прочитать такое поздравление. Но несколько слов я все-таки хочу сказать о творчестве Ирины. Чувствуется теплый такой посыл в мир. Ясный, э не лишенный четкого мировоззрения, но все это окрашено с одной стороны такой вот нежной подачей, легкими образами, а с другой стороны в ней чувствуется вот та сила, которая бывает у ростка, которая пробивает асфальт. Не всякое растение пробьет асфальт. Кто-то засохнет, останется в темноте, как-то приспособится под асфальтом. Ирина не приспособится, она проделывается. Поэтому это натура, это природа, это данность, которую человек пришел в этот мир, приобрести невозможно. Это либо есть, либо этого нет. У Ирины это есть, так или не пользуется, как я. Вот воспринимаю твое творчество, вообще твою личность, твою душу. Певчий птица живет в современной квартире. Трогает древние струн, играя на лире, И удивляет соседей своим вдохновением, песенным, словом и милым, чарующим пением. Пенью такому не учат земные науки. Позже и дальше пусть окрест разносится в звуки Песни твои неподдельно наполнены чувствами. Сердцу горячему сродно такое искусство. Имя у птицы певучей, под статьи. Ирина, птица не только поет, но рисует картину. Спасибо. Спасибо, Танечка. Неожиданно так, очень приятно, конечно. Насчет пения, сейчас вам расскажу историю, Значит, мы... Услышали тут голос дети, значит, и вышла такая чудесная, очаровательная девочка, и купила «Ой, ты Ну и так далее, значит. и мы, значит, я говорю «Давай, давай с тобой будем сейчас петь!» И, значит, садится, значит, бабушка, и давай мы с ним петь, значит, эту песню. И вот, ну, потому что мы слов-то полностью не знаем, значит, у меня сейчас слова, и мы говорим, «Давай, значит, учить. Вот, и петь, значит, повторяем, значит, повторяем, где-то на пятый раз сверху раздается голос. Ой, ну хватит уже, вот такие. Это нужно. Я понимаю, вы обычно разные, поняла Итак, художественное слово. Ребята, я сейчас их тоже представлю. Спасибо. Спасибо. Прекрасные Спасибо. ребята, лучше другого. Это воспитанники творческого объединения «Художественное слово» севастопольского дворца детского и юношеского творчества. И должна сказать, все, те, кто перед ними выступали, и эта тройка э, игроков, э, Должна сказать, единственное, что я могу сказать, ребята, стихотворения выбирали сами. А я сказала, Я да? им не, не, я не этого диктовала. Итак, Анна Воронина, Любовь Ильина, Георгий Филипп. Гимн военного духовного просветительского центра. Наше Отечество славно войсками. Защита России священное дело. И богом хранимое русское знамя Над центром военной сегодня взлетело. Здесь учат, как души российских военных, Хранить от ветров чужеродных и вредных, чтобы не было в них никакой перемены В лихую годину и в мирное время. Священство, психологи и медицина Сплотились в учебе, от Братска до Крыма. Здесь воинский храм, Воскресение сына. И это содружество Несокрушимо. 22 июня. Спит мирным сном на Севастополь. Спит наша мирная страна. И за полночь высокий тополь Во сне увидел пацана. Вот он кричит, Парашютисты, сияяя счастьем, светил чист, раскинув руки, мальчик быстрый, когда впервые прозвучит взрыв мины, подло заведенной под белый купол в небесах, и горе матери, и кроны в его распахнутых глазах. России рубежи пылали, кроваво плавились края. Дым покрывал родные дали. Война шагала смерть края. Вот наши деды молодые Здесь до последнего стоят. Пришла беда в огне и дыме. Мы помним подвиг тех ребят. Сегодня утром солнце встало, И птичий щебет возвестил, Что это день войны начала. Но наш народ в ней победил. А в синем небе парашюты Хранят покой своей страны. На них, примолкнув на минуту, Мечтали, смотрят пацаны. Май. Летят лихие самолеты. С полетом, милая, летай. Лицом защитников красиво. Мы не грозили никому, мы жили, строились, любили. Но и теперь свою страну мы отстоим, покуда в силе. Идут ряды чеканя шаг, летят лихие самолеты, И в небе триколор вершат над миром русские пилоты. Рогами за окном Осень прячет За дождями Ближний дом Я стою на теплой кухне У плиты В голове Роятся рифмы И мечты Вдруг сквозь землю Влез, как просвет Словно розовый фламинго Яркий цвет Чаю вам пирог с вареньем Я подам. Заплутавшим ярким птицам Невдалек, Отчего же В наших лицах Огонек? Как же в небогатом Мире все живут? И почти в любой квартире что там ну, настолько все было э, ну, как бы материально прекрасно да, на фоне нашей вот разрухи что нам было так больно видно э, но мы достоинства не, не теряли я помню мы сидели там нам накрыли на стол и вот с нами была одна значит ну, у нас несколько человек было вот в данном случае там была команда э, из троих по моему да так тр три человека и вот она ну, мы сидим, значит, поедаем все это, разговариваем, нас спрашивают о впечатлениях и так далее. Вот. И вот она говорит, хорошо, говорит, у вас. "Ну, скучно. Вот. И вот у меня тоже, как бы, знаете, я готовлюсь, тоже жду там гостей, там, детей. Вот. А у меня дети подрастали, и я, как у меня глаза правило, чтобы все были у нас в доме. Я предпочитала, чтобы они были здесь, на глазах, нигде-нибудь там. Вот. и вот, значит, чтобы в доме пахло пирогами, и вот я готовлю, и тут вдруг один то серый, а это же север, и как бы вдруг вот это какое-то прям такое видение, я такой раз так, и оно так раз побыло и исчезло, и вот тут у меня такие мысли как бы родились, а вот ночь пройдет, еще я много утром шла на Литургию, и вы не представляете, просто хор воробьев вот именно, я вечно опаздываю, даже на службу тут. И вот я иду, а служба уже началась, и в этот момент вот просто хор воробьев, знаете, каждое дыхание хватит, хватит Господа. И вот это вот как-то все наложилось, так, ну и получилась такая песня. Ну, а сейчас я хочу нашу вот яркую птичку пригласить, Танечку Халубину. Потрясающий, конечно, она и автор, и исполнитель. Это человек вообще чудесный, с которым свела нас судьба. Я счастлива, что она появилась в нашей жизни. Такая красивая, такая талантливая. В прошлом году она меня просто удивила. Она, когда вышла, спела романс, вот, я не умею догонять. Я не ожидала, я не знала, что именно да, она выглядела из моих стихов. Вот, и я просто заплакала. Вот я сидела, у меня слезы катились. Это было неожиданно красиво. красиво. А сегодня вот я знаю название стихов знаю. Но я их не слышала. Да. Добрый день. Такой прекрасный повод у нас сегодня с вами собраться. Ирочка такая молодец. Пишет прекрасные стихи и вот не вижу сегодня. Я их забыла дома, простите. Как и я треугольник. Четыре картины написаны за этот повод. Мы их забыли. Сегодня мы исполним для вас рождественскую песню. Это неудивительно, что Ира пишет такие стихи со своими двумя помощниками. Это Софиношка и Никита. Проходите, ребята. Они сегодня впервые выступают. сказка, золотая симфония лета. От того, что цветилось саконце, и за ним паутинка витала, ты, горячее крымское солнце, и душою, и сердцем впитала. Ты впитала морскую безбрежность, и мечта безудержность было, а цветов неизбывную нежность потихоньку в себе накопила. А когда словно птицы летели, то надежды заря, то тревоги, в дивный край, где снега и метели, Привели тебя как-то дороги, где на скалах средь снежного пуха и дома вырастают из скверы. Мурманск – мужество русского духа, оратория чести и веры. Видно, кто-то судьбу нам пророчит, этот край ты навек полюбила, чтоб полярные долгие ночи отдавать, что себе накопил. Ирочка, я поздравляю с выходом. Поздравляю. Запомним Короче. обязательно медом. Дорогие друзья, вопрос в том, что вот всегда радостно, когда рождается дитя. Вот Ирина, у нее получается так книжка в год, на свой день рождения, завтра у нас Но на самом деле вот эта вот такая периодичность, вот эта целеустремленность, человек работает год, чтобы получить результат. Вот мамочка выдала нам ребеночка, Но я вам хочу сказать, ребеночек этот был уже готов. Оставалось каких-то две недели. И, и караул по сайте издательства, которое я выручала, делала очень быстро, ну, конечно, ушло в униптие, потому что... Умер замечательный был издатель, издатель Юрий Владимирович Черехин. потрясающий, Но он ушел от нас, передал своему внуку. А что такое молодежь? Он начал гнать, начал завышать цены. Он завалил производство. И он сейчас куда-то вообще уехал за границу. То есть он, это издательство принадлежало Гидрофису. Да, из-за из института, института, института да, и они участвовали все свои там да. работы, очень хорошие, в смысле, что выходили ученые, и дальше космосом занимались. Вот. И вот там вот как раз эта типография, та самая Ира, эта типография, которая нас спасала в 90-е годы. Юрий Владимирович, давайте буду помогать писать. Приходи, вот такие сенькие, маленькие Ой. книжечки. Не, не вот что это, это большое, а в двор. вот, половиночки. <свят> Помню, Резинский начался эти какие-то пробовать. И, и по -по потащились, мы потащились. А в 96-м году, да, я почему это говорю, Потому что я перейду плавно книжки, а в 96-м году Лена вот Сергеевна Фролова задумала делать аймана всех Севастополь. Ему вот в прошлом году 20, 25 лет исполнилось, книжка 25-летия скоро появится на нашем сайте «Дом писателей». Вот. И э, в, в таком электронном виде, потому что те деньги, которые нам пообещали, благополучно не дали, но тем не менее книга выйдет. А вот другие деньги они пообещали, правительство пообещало нам на издание третьего спецвыпуска, но они там свое вкладывают события свои. И когда зашел разговор о новом таком невероятном веще, на назвательстве Альманаха, как раз обратились семена к Юрю Владимиру, он взялся и стал делать это. И Альманах выходил по 4 книжки в год. Вот эти три книги, да, принебли уже. И, и, вот, э, и мы поняли, что этот человек, человек слово сказал, сделал, и туда подсели все наши писатели, и наряду с их продукцией выпускали наши. И вот когда Ирина приехала, первым делом отправила к нему, знаю, что там не подведут. Тоже Танечка, да, отправила. Да. Да. Ну, как бы у меня в обязанности входит рекомендовать. Но я порекомендовала, хочу вам сказать, что сейчас очень хорошее издательства появились издательство появилось в Симферополе. Но ну, в все-таки Симферополь, надо ездить и прочее, прочее. Но а, поскольку у нас зарегистрирована газета Плюс, как издательство, и на, на ее базе издается газета, мы создали группу, которая стала заниматься этим. Ну и в течение некоторого времени какие-то книги стали издавать. Ну и в конце концов, значит, все, слава Богу, сложилось. Ролин там активно первые свои пробники издает, и, и, и многие другие люди. А потом люди почитают, тиражи небольшие, и могут, их берут в крупные издательства. Например. Вот. И когда сейчас... Я предвидела, что издатели скажут, там что. Ну как это? Две недели. Это же производство. Я сказала, что у нее еще только рукопись. Она еще и не сверстанная обложки никакой нет. И они справились. И я считаю, можно взять в руки книжку? Потому что я да, еще ее не да? видела. Я хочу вам сказать, ведь смотрите, она в твердой обложке. Угу. Вот почему я уделяю этому внимание? Многие ну, не писатели здесь же сидят. Да? И вот этот момент, когда... Люди сказали, люди сделали, мне тоже очень радует. Пусть они не все сделали, но не успели, но шутка не. Вот. И тем не менее, книжка выглядит хорошо. Это обложку выполнил э, твой рабочий человек. Бывше, видишь, больше детей не бывают. У меня тоже есть бывший, но я его люблю больше, чем настоящий. Я считаю, что... Да, да, вот вы как и иногда ночью покорить надо вот не так сделала но это жизнь, это свои Нет, я тоже рада, это. что книжка появилась, я рада этому обстоятельству потому что Ирина она интересный поэт у нее она сочетает свою какую-то душевную свою настроенность на духовный мир народность и вот она была долгое время журналистом, репортером. И вот она запросто может это ехать, мы летали, я тоже была в той команде, которая летала у нас. Мы вышли, у она была готова стихотворение, понимаете? Я вначале протестовала в самолете. В самолете, да, в самолете написано. Думала, да что же это такое? Ну как бы я против такое. Вот. Ну потом, когда была резана на книжке ее, и, э, я это историю надела, там еще другие, внимательно читались и я по -по поняла, что у нее свое звучание. У нее свой колокольчик. Она... Может, она не дзикает, не все у нее ровненько, замечательно. У нее там избои бывает, но оно живое. И стихи ее живые. Вот это обстоятельство... Несмотря на то, что я как бы протестую всегда, что не показывают друг другу э, рукопись, чтобы издать книги, я всегда протестую, дайте почитать, потому что можно избежать некоторых таких несуразностей. Я не говорю, что ошибки там или еще, там смысла. А несуразности можно, потому что мы все, и в том числе и я теряем слова, когда пишем, э, не то сделаем. А человек, который рядом с тобой, вот увидел вот даже вот. Там не Вещинская, на... вот она ей помогала. Почему говорю, отойдите, бы свечу собьете рукой. Вперед, вот. Я сейчас уверена, что она... А то я уже совсем тут не могу садиться. Вот, а то я думаю, еще сейчас... Ну и, короче, заканчиваю свой спич, почему я уже как бы сказала. И вот по поводу именно... Э, стихов и прочее я конечно всегда рада любой человек который выдает книгу для меня исключительно радость так что я тебе исключение Спасибо. Ну, днем рождения Львови и маска там осталась ты маску пошла в люди сейчас я хочу пригласить сюда я увидела к своей радости, Владимира Владимировича Пескайкина, вот, который оставил свой дом, дом офицеров. Дом оставил, <глядел> да. И прямо сюда пришел. Да, да, да, я очень рада, конечно, к ним. Я поздравляю вас, во-первых. да, а, Благодарю <canvimad> вас за то, что вы такая прекрасная и образная. Спасибо. Это на самом деле очень важно. И все те люди, которые сегодня сюда пришли, они пришли не просто так, включая меня. Ну, вы же меня могли не позвать, но позвали, я даже знаю почему. почему? Потому что я молодец. Потому что я вас люблю и вижу вас, сестру поперу, такую, знаете, настоящую. Пусть твердя все вокруг, что весна наступила, Что весенний цветок нынче очень в ходу, Важна малость еще, чтобы сердце любило, и душа проживала с собой в ладу. Вот у нее с душой все в порядке. И цветы цветут, и образы есть. И поздравляю ее за то, что все у нее получается. Дай Бог, и уверен, что так дальше и будет. Поздравляю. Ну, это так. Это, смотрите, это не, этого не скрыть. Благодарю вас за то, что мне дали возможность вам сказать о ней слова. Благодарю. Студия «Художественное слово». Анна Воронина. Георгий Филипп и Алексей Калиниченко. Севастопольский дворец детского и юношеского творчества. Гурзуф. По узким улочкам Гурзуфа, Мощенным камнем вековым гуляем. Вдруг коснется ухо, прибое шум и легкий дым Покроет снежные вершины. Но солнце море осветит, А сердце помнит те картины, И чудный цвет его хранит. Здесь наклонился Аюдак И спить морского изумруда, И скал уютная запруда, Мелькнет, как в пушкинских стихах. А вот он сам сидит на скалах, Воображение возник, Сравнение ищет в Адаларах, с героями древнейших книг. Здесь домик Чехова белеет, Как парус над морской водой. Мечтая, Чехов здесь созреет Венчаться с Ольгой молодой. Из кабинета видно море, Где он часами созерцал. движение волн седых в просторе Их сокрушение ускал. Дом Вороцова в старом парке, Свидетель пушкинских шагов, девица раевских шепот жаркий, и дух домашних пирогов. И мы читаем с упоением, нас восхищают вновь и вновь, И Пушкина стихотворение, и Кольги Чехова, и любовь. Какое счастье жить на море! Купаться аж до ноября, И в брисы, в полосе прибоя, Прекрасным Крым зовут не зря. Вхожу в прохладность вод хрустальных, Я невесомым становлюсь. Прозрачный изумруд венчальный Закатом дня соединю. Вдоль парапета люд вальяжно Гуляет парами и без. Почти безлюдны стали пляжи. Гостей закончился приезд. Балагутская квартира, запах снеди и котов. Вот сюда мы прикатили посмотреть, где жил Рубцов. Здесь немного от поэта, и рассказ подруги скут. А ведь так и было это, без изысков и причуд. Он ведь был не избалован, Рад малейшему теплу, То и вид не зацелован, Рад был скромному углу. Но когда из радиолы Колин голос зазвучал, Наш славянский хор невольно Как-то разом замолчал, И нескромное Рубцова Слово тронуло сердца. Нам подумалось, что снова Будет жить он без конца. По холмам родной отчизны Светлым всадником скакать, Вдоль останков чьей то тризны Белых храмов благодать. Но со старого балкона С вечной памятью перил Я увидела вдоль дома Коля молча уходил. Шарф назад откинул длинный, в и прямом поэто. Дом не знал, что его каким -то. Не позвал его никто. Пушкину. Где найти мне слова, Равнозвучные тем, Что слагались рядами под ручкой поэта? И перо, и знакомая тень — Наклонившись, творил у в мерцающем свете. Почему сквозь века нас волнует поэт? Каждый год он убит, каждый год воскресает. Вновь проклятый Дантес возведет пистолет, Душу русской поэзии враг убивает. Но ну, а Пушкин слагает стихи, Письма в вечность свои послает. За стихи сам Господь обеляет грехи. Розовеет заря, как стихи расцветает, спит поэт за столом, а во сне чередой кот ученый поет тихо сказки на ушко, там Татьяна, Иленский, цыгане гурьбой, Стол дубовый заменит поэту подушку, а проснувшись, увидит явление той, о которой отныне стихи и мечтания. Пушкин снова повержен ее красотой. То видение, то чудо придет на свидание. Выполнения. вот и надеюсь что тот круг который в севастополе и в крыму образовался вокруг вас он вас поддерживает он вас любит и уважает и поэтому передаем большой привет с полуострова кольского крымскому полуострову и всем его жителям особенно жителям православным ну, доброго здоровья вот, и почаще встречаться. Ну, и вы иногда к нам, и мы к вам почаще. Всего доброго, всех благ. Спасибо, Саша. Спасибо. Тяжелый гул, высокий перезвон, Качнулась высь над дремотой округи, И тянет грешный мир под небосклон звонать, Колоколам вздевая руки. Нет, он летит, сияет небо взгляд, Одеждами играет ветер вольный. Подростки, окружив его, стоят. Они впервые здесь, на колокольне. Потом они, душой постигнув суть, Звонили сами, просветлев глазами. Вначале робко, боязно дерзнуть, Самим вступить в беседу с небесами. Но вот под подвластные им колокола Запели шире звук густым потоком. Смелее тверже молодость звала, Страну свою к истоком Гул колокольный точно надломил, И солнце изошло из-под обломка. С улыбкою Господь благословил Святой Руси, зарастающий потомкам. Читаю самые любимые да, свои стихи. Это вот время, когда мы жили на Севере, да, когда был на корабле служил, а Североморск, кто знает, был на Севере, немножко представляет эту жизнь. Вот небольшой кусочек. Зима металась, голосила, ломилась в окна, в спящий в Огней и фонарных не хватило, чтобы не забыть, был мраке толп. Вдруг поворот ключа прихожий прихожей и запах корабельный. Он чудесный, на судьбу похожий. Приятнее, чем одеколон, И мокрую шинель уткнувшись, словно спасение свое, Еще не полностью проснувшись, дыхая, все это мое, болезни детские слезы, и одиночество в ночи, и небывалые морозы в моих губах, А ты шепчи, слова знакомые, смешные, что говорили сотни раз, они твои, они родные, Как мне нужны сейчас. Крымская земля, твои пути, Не зря вели сюда славянских братьев, Что письменно славянскую нести, Они стремились к корсу, Чтоб найти здесь мощи климета И в Рим доставить вспять О, сколько здесь переплелось веков, Событий, судьб, государств, религий, Апостол Андрея звук шагов, Здесь камни помнят его вериги, Здесь Византия с боем приняла свои зитя Владимира Святого. И солнце красное навеки вознесло на грустью православной перед Богом. За... <клёх> Здесь море черного, глубины разошлись и вынесли святого на поверхность, когда учителям, которые взялись создать для нас достойную словесность. Склоним главы мы к их святым стопам. За те труды, плоды которых все мы разносим словом, ритмами, по строфам, по мыслям, по душам и сердцам, родным напевам. И солнце красное над морем, день деньской, багряным заревом, горуют нам закаты, чтобы озарить прекрасный берег свой и новый день рассвета. А вот так плаком. Пропускаю, волнуюсь, тороплюсь. А -а -а. Среди роскошных ярких роз И хризантемы пестрой Кто-то подснежники принес, Оформленные просто. И всколыхнут во мне цветы страницы детства, юность И те далекие мечты, Любовь, что лишь проснулась В моей девической душе И мальчик в детстве даним И поцелуй на этаже, наивный, прощальный. Но каждый год из-под снегов На свет зима представит Под ворохом былых грехов Цветочков нежных памяти. Пусть не было большой любви, Не вышло, не случилось, Но память с детства он без Подснежник Старый дух Гляжу на старый дух в гостиничном окне, Толстовский вспомню дух в известном всем романе, Как много помнит он, а может, о войне, Какие видят сны в предутреннем тумане. Вздыхает и кревтит, и тянет в окна ветви К забытому теплу, К лицам и лицам молодых Меняются они, чьи-то отцы дети, Куда-то все спеша, в дороге и труды, А он как часовой, у жизни быстротечной. Прикроет от беды, от горя заслонит, А в кроне облака, плывут куда-то в вечность и низко вертолет в рассветах пролетит. А завтра утром мы, покоя чемоданы, Возьмем на память лист от дуба заложив, И в сердце и в блокнот тот образ Богом данный, Меж строчек и цветов, Чтоб в памяти омжив. Мы хотели показать фильм «Стояние под, Царь... под Царьградом», но время как бы сокращенное, поэтому я его прочитаю. Ольга накричала. Груздев зарезает ладья, ладья в остающую бездну, Русь по волнам за судьбой плывет в Византию, Ангелы радостно гимн воспевают победный, Ольга плывет, чтоб креститься в Царьградской Софии. Нет, не напрасно народ, называл ее мудрой, Править без моря страной нелегкое дело. Ночь разрешаясь от потемок, становится утром. Боль, обретая прощение, становится верой. Рог золотой слепил куполов по золотой. стенами святая София. но не спешит их Царьград царь, принимать от чего-то. Дни пролетают, глаза от безсония сухие. Мыслимо было, коль жив был бы Игорь, мы, мыслимо было такое, коль жив был бы Игорь. Он бы мечом наказал за обиду такую. Снова листая, любви свою горькую книгу, Как бы прильнула к плечам его сильным тоскуя, Как охватили бы Ольгу могучие руки. Вновь заплясали древлян ненавистные тени, Вновь придала бы огню на предсмертные муки. Закричала по бабе, завыла Друг, пение. Ольга умолкла предутренне полусознание, Дети древлян на нее из огня шли, и пели песню о том, что прощают. Слеза покаяния сердца омыла, И Ольга затихла в постели. Спышную царскую свитой под солнцем лучистым Ольга вступила в собор под золотыми венцами. За патриархом, апостолом равная чисто, Вторила, отрицаешься, сатаны, отрицаюсь. Вымолить вечного рая народу не в силах, Сколько событий и воин пережить ей придется. Ольга, сходя на ладью, восходила в Россию, в Ясной зарей, пред Владимиром, красное солнце. Ну, кстати, о Владимире. Вот. Mm -hmm. Был день рождения нашего дорогого Владимира Владимировича Путина. Вот. Я написала просто такие строчки, думаю, как так... Но стали появляться его портреты и, знаете, такие ужасные бездарные строки. И мне стало так стыдно вообще за нас, за всех. Ну как же, неужели этот человек не заслужил ну, какого-то хорошего, ну, хотя бы там сердечного, да, красивого стихотворения. А вот, я не знаю, получилось у меня или нет, мне кажется, что ну, Лучше, чем Но оно просто такое очень личное. Я к нему обращаюсь как к другу, да, как к как мужчине. Как, нашему герою. Прекрасной краски октября Россию красят осень, люди. Нам осень родила тебя, с тобой Россия есть и будет. И нам не страшно за страну, преображенную тобою. Ты тонкую задел струну души народа, став судьбой. Трепещут давние враги, когда свечу ты ставишь праме, чтоб все святые помогли нам выстоять, в извечной бране, как кормчатый корабль ведешь, Не дрогнув твердую рукою. Возглавив армию, встаешь, и вся страна остается с тобою. А князь Владимир, твой святой, и всей России православной, С такой поддержкой правь и стой, с Россией вместе, путь державный. С тобой смеемся и грустим, Любой с красотой Октябрьской, И никому не отдадим героя нашей русской сказки. Ну, э -э -э -э, значит, хочу пригласить сюда нашу любимую вот, группу «Казна», которая, ну, не в полном составе пришла. Они будут вечером в другом месте с нами. Здравствуйте. Вот, надеюсь, в полном составе. А, начнется видео с небольшого отрезка нашей песни. Собственно говоря, с нее все началось. Мы искали храм, где можно записать рождественскую песню. И нас познакомили с батюшкой и, естественно, с матушкой. И с них все началось. Ну, в принципе, все остальное вы сейчас услышите, увидите. как мы стали дружить. Довольно песней русской, задушевной, в ней поиск шуравлиный, вековой, колосьев налитых, веселый счастье голос ветра, пахнущий травой. Вот уже год, как мы знакомы с Ириной. И началось все именно с песни, вернее, с храма святого князя Александра Невского, где мы записывали видео на рождественскую песню. Потом мы вместе весело прощались с зимой и встречали весну, как начало новой жизни. И вместе были в самый любимый христианский праздник — Пасха, вот который голос, мы очень да, любят, и дети и который символизирует победу добра и жизни. И этот день всегда окутан особенно светлой и радостной атмосферой. Для нас, молодого, дружного, заходила креативного, заходила креативного <с <с <с это было что-то новое. Нас приполнял позитив. Мы с таким рвением учили духовные песни и наслаждались тем, как же это было красиво. Воскресенье рано, солнышко взошло, берем свой репертуар духовные песнопения. Это, вот это на настоящая магия. От, вот, нас очень упали. хорошо принимали. Мы начинали с народных Недавно песен, были но когда нам на пришлось выучить пару, кровь, мы кровь, на крови. мы просто потеряли голову. Вот, многие благодарны. Вот Особая благодарность Ирине Боревцевой за эту любовь к духовным песням. Она научила нас правильно использовать эту энергетику. Она вдохновила нас. Она придала мощный импульс развития, окутала нас материнской заботой и нежностью, приносящей удачу. Это правда. Ирина Поливцева обожает наш город. Всегда радуется его преображению, успехам и вносит свою пассивную лепту в его процветание. Встречи! Подобные мероприятия с представителями творческой интеллигенции шагу практиковались друзей. в годы. Да? Это да. возможность осознать свои таланты, получить ценные советы, как говорится, из первых рук. Именно такой формат воспитания вот новых поколений Данечка и сейчас актуален. А и знаю, и раз говорили. он подтверждал свою а эффективность. А, да, молодые посмотрю, таланты, После подобных встреч брали в руки перо. Фестиваль отшумел. Отзвучали последние звуки. звуки. Разлетелись, друзья, кто куда да, по дорогам А Сейчас, когда я слушаю, да, как говорим и как я это слышала, что у меня совершенно разные звучат голосовые. Просто удивительно, да, одни тишины. И каждый человек их чувствует по-своему. Кто не помнит свой первый выученный в детстве стих? Когда учишь, впервые понимая, что это не просто текст, а что-то больше, что-то более красивее, чем тебе казалось ранее. Чувствуешь ритм, красоту выражения. А когда выходишь перед всеми и немного переигрывая и подражая учителю, произносишь слова с чувством, с толком, с расстановкой, незабываемое событие. А если это не просто стих, а настоящий, музыкальных шедевр. И в это время перед тобой настоящая поэтесса, автор этих стихов, ты да плечо рядом композитором, то как же хочется отличиться. Это вот правда. Событий, Я чувствовала себя школьницей. Я всегда была отличницей. И вот это... Конечно, посмотрите, нас там все, что они... хочу э, немножечко добавить, и я понимаю времени, да, ну, у нас да, мало. Это, это, это, хочу это, это, немного это, это, еще... Но я хочу сказать, песни. что стихи мои, а музыка да. Да. да. С этой песней мы участвовали в Московском фестивале <с <с и получили гран-при в номинации «Лучшая патриотическая песня» 2021 года. Более того, с этой песней мы участвовали в в мероприятиях, посвященных поддержке нашего любимого президента, и также отмечены сертификатами и благодарственными письмами. Так что, спасибо вам большое, Василий, ваше письмо да, да, на, Ура, мы, на Урал, на Урал, бы Василий, вас. да, были на гастролях на Урале в, везде, где а вы нам споете, а? а вы нам споете? Ну, ну, если, пошел, ну я вот, я вот, я вот, да, я немножечко я подпели, я да. Также у нас еще одна есть песня Ирины Андреевны, а, и, на и слова Ирины и музыка Александра Базанова на колокольне. Ирина только вот недавно читала этот стих. Песня звучит совсем по-другому. Ну мы немножечко напоем да. вам ее, совсем немножко по времени, да? Там уже у нас тяжелый гул, высокий перезвон. Очнулась ввысь На дремотой округи И тянет грешный мир Под небосклон звонать колоколам Вздевая руки Вот он летит Сияет небо Одеждами играет ветер вольный, подростки, окружив его, стоят. Они впервые здесь, на колокольне, потом они душой постигнут суд. Звонили сами, просветляв глазами. В начале робко, боязно дерзнуть, самим вступить в беседу с небесами. Но вот подвластный им колокол загорелишь его звон. Густым потоком, смелее тверже, молодость звала, страну свою катеческим истотом, гулко окойной тучи разломил, и солнце и зашло из-под обломков. С улыбкою Господь благословил Святой Руси взрастающих потоков. С улыбкою Господь благословил Святой Руси взрастающих а только.